9 мая 1945 года. Этот день стал символом проявления беспрецедентного героизма всего советского народа. В этот поистине великий и праздничный день ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, проректора и директора институтов возложили цветы в ректорском садике. Устелый с именами тех, кто в далеком 1941 году покинул Казанский университет, чтобы защитить нашу общую родину. По небу лим устал Отмечать День Победы масштабно и с особым размахом стало одной из добрых традиций Казанского университета. Но в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой празднование прошло в онлайн-режиме. Состоялся бессмертный пол КФУ и стартовала патриотическая акция. Эта традиция появилась пять лет назад, в 70-ю годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне. Тогда впервые более пяти тысяч студентов и сотрудников вышли на улицы Казани с собственным памятным маршем. А для жителей и гостей столицы Татарстана появилась новая достопримечательность. В дворе главного корпуса КФУ открылся мемориал, где каждый год ветераны могут вспомнить своих товарищей и возложить цветы. В этом году ректором КФУ было принято решение установить дополнительные мемориальные плиты. На ней будут начертаны 103 новых имени. На территории ректорского садика также располагается памятник татарскому поэту, военному корреспонденту, герою Советского Союза Мусе Джалилю, который учился на рабфаке. Стоит отметить, что в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне на аллее славы возвели фигуры девяти журавлей, как символ веры и мужества, памяти и связи поколений. Немалую роль в достижении победы сыграла и наш альма-матер. 75 лет назад, 22 июня, студенты готовились к последним экзаменам. Но как только пришло известие о начале войны, вышли на митинг. Была принята резолюция, согласно которой студенты и преподаватели заверили советское правительство в своей полной готовности до последней капли крови защищать честь и свободу Родины. Покинув стены вуза, многие из них ушли на фронт, а оставшиеся в тылу трудились и работали над научными исследованиями, в том числе с участием Академии наук СССР. Диана Шилова, Олег Апачаев, Универньюз.